приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и это обзор общих астрологических тенденций для знака Рак на август 2021 года и вы можете смотреть этот прогноз по своему солнечному знаку либо по знаку вашего асцендента итак нас ожидает очень интересный месяц, и так как в этом месяце уран разворачивается в ретроградное движение, то фактически весь август его скорость минимальная. Напоминаю, уран находится в вашем одиннадцатом доме, который отвечает за цели, планы, все то, что мы направляем в будущее, все то, что мы делаем для будущего. Поэтому в августе месяце у вас есть шанс прийти к, к вашей цели вашему плану быстрее чем вы рассчитывали в начале это месяц ускорения для многих людей главное уловить этот темп главное не отказываться от предложений и не упускать возможности которые будут встречаться к тому же не последнюю роль в этом месяце могут сыграть ваши друзья знакомые люди из одной компании Обращайте внимание на новых знакомых. И в целом это период, когда даже, казалось бы, случайный контакт может здорово изменить вашу жизнь. С 1 по 6 число Солнце будет в соединении с Меркурием, к тому же они будут в аспекте к Сатурну и Урану. Это период напряженной работы и принятия решений, важных, связанных с темой финансов. Это может быть оплата долга, возврат каких-то средств, это может быть распределение денег по разным нишам. И вы увидите, что у вас есть много трат и есть много вопросов, которые нужно сейчас закрыть. В целом, в это время вы будете размышлять с позиции долга. то есть если речь идет о финансах, то вы будете стараться все-таки закрывать вот те финансовые вопросы, которые давно назревали. И поэтому не будет ощущения свободы, легкости и того, что вы можете тратить деньги на удовольствие, развлечение и на то, что дарит вам хорошие эмоции. В то же время этот период подходит для финансового планирования, для того, чтобы вот трезво посмотреть на вашу финансовую ситуацию и, скажем так, оценить риски, оценить вот какие-то моменты, заранее продумать и, соответственно, начать, например, экономить по каким-то темам. Тем более, что Дева — это знак, который в августе будет очень активным, и особенно во второй половине августа, и так или иначе это будет наводить на мысль, что можно обойтись меньшим. Это, скажем так, то, что сильно отличает август от июля месяца, так как в июле все действовали с размахом и ничего на себя не жалели, так как был активным знак «Лев», и особенно все ощущали соединение, Венеры и Марса во Льве. С 1 по 3 числом будет аспект между Венерой и Ураном. Это может дать приятное времяпровождение в компании, это может дать неожиданную встречу, незапланированную поездку куда-то недалеко. Но в целом это аспект, когда хочется новых впечатлений. И вы эти впечатления будете получать либо в компании друзей, либо в... Поездки. 8 числа будет новолуние во льве в вашем втором доме новолуние это всегда возможность начать что-то по-другому иначе с нуля и новолуние касается вашего сектора финансов поэтому может быть желание иначе вести бюджет сменить работу может появиться новая финансовая цель то что вы хотите купить и будете к этому идти на протяжении месяца как минимум. Так как новолуние в знаке таком жизнеутверждающем, во льве, то это может дать веру в свои финансовые возможности. Например, если вы в начале месяца расстроились, что много трат, что на что-то не хватает, то это новолуние может вас подбодрить и дать вам Веру в то, что все получится, и не стоит слишком заострять внимание на этом периоде. 10-11 числа Венера будет в аспекте к Плутону и Нептуну. Это может дать эмоциональные качели, это может дать очень интенсивные эмоции, переживания по поводу финансов. Но в целом это… Позиция будет на се 3-9 дом, поэтому могут быть траты на обучение, на поездки, либо на решение бумажных вопросов. В целом этот аспект, эти аспекты, будут ощущаться в период с 6 по 14 августа, но 10-11 числа будет кульминация по аспекта Поэтому наблюдайте за тем, какие тенденции начинаются в вашей жизни с 6 августа, особенно если они затрагивают вас эмоционально. 11 числа Меркурий переходит в Деву и будет находиться в этом знаке по 30 августа. И в этот период усиливается интеллектуальная деятельность, мыслительная Активно все, что связано с поездками, обучением. Месяц для этого очень подходит, особенно вторая половина месяца. Поэтому если у вас есть нерешенные бумажные вопросы, если у вас есть нерешенные вопросы, связанные с темой обучения, если нужно решить вот, ситуацию с автомобилем, то вторая половина августа идеально подходит под такой запрос. В период с 11 по 14 августа будет оппозиция Меркурия и Юпитера. Это может дать желание действовать с размахом, это может дать такой момент обещаний, которые человек не готов выполнить. Причем это может быть как по отношению к вам, так и эти энергии могут от вас исходить, зависимо от того, насколько вы чувствительны к Юпитеру. Учтите этот момент, поэтому не слишком-то верьте громким обещаниям, особенно если они звучат впервые и, скажем так, вы не очень хорошо знаете этого человека. Особенно не, доверять, не стоит доверять в бумажных делах. С 16 августа по 10 сентября Венера будет в весах, в сильном положении — и в этот период вы можете весьма удачно решить вопрос, связанный с темой недвижимости. Это хороший период для покупки недвижимости, продажи недвижимости. Это такое взаимовыгодное взаимодействие. А к тому же, Венера в четвертом доме дает возможность хорошо провести время в кругу семьи, либо это хорошее время для покупок для дома. В любом случае это эмоции, финансы, связанные с вашими родными и близкими. 19 числа Меркурий будет в соединении с Марсом в вашем третьем доме. Это соединение даст желание решить какой-то бумажный вопрос. Это может дать активизацию по теме поездок. Вы можете решать дела, связанные с автомобилем. Это может быть желание обучаться, начать курсы посещать, либо заниматься с репетитором. Но также не забываем, что Марс — это конфликтная планета, поэтому может быть конфликт у вас в этот период. Особенно это касается людей, которые проходят по третьему дому. Это у нас братья, сестры, близкие, родственники. Не стоит затевать какие-то важные дела, с этими людьми вблизи этой даты. При этом соединение Марса и Меркурия может ощущаться вплоть до 24 августа, так что будьте бдительны не только 19 числа, когда аспект будет точным. 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение, но он будет также делать аспект к Меркурию, поэтому может быть повышенная умственная активность в этот период. Может быть плохой сон, вот ощущение того, что ум работает просто нон-стоп. Это э, может быть ситуация, когда вы постоянно на связи, что-то обсуждаете, либо активно изучаете вот, что-то новое. В любом случае это очень интересный период. И вот те тенденции, которые будут возникать в это время, они могут быть актуальными, вплоть до конца этого года. 22 -го числа будет полнолуние Водолея. К слову, это уже второй месяц, когда полнолуние Водолея, и это очень важный момент. Это говорит о том, что вот какой-то акцент серьезный, он может переходить из июля в август. Так как полнолуние в вашем восьмом доме, то может выходить на первый план тема финансов, долгов, кредитов и Возможность с этим попрощаться, закрыть эти вопросы. Это может быть связано с крупными покупками, продажами. В любом случае финансовая тема, тема семейного бюджета будет ключевой в конце месяца. 23 числа Венера будет в аспекте к Сатурну. Это очень хороший день для взаимодействия с людьми. Это хороший день в плане взаимоотношений в паре, в браке а также с вашими бизнес партнерами близкими, друзьями. То есть если вам нужно решить какой-то вопрос, особенно в плане долгосрочной перспективы, то стоит действовать по этому аспекту. 25-26 числа Меркурий будет в аспекте к Нептуну и Плутону, и это может дать хаос и сумбур в мыслях, путаницу в делах. И поэтому не стоит планировать важные поездки на эти даты,